Рождество ⁇ время волшебства. Этот праздник с нетерпением ждут все, и взрослые, и дети. В рождественскую ночь... Все начинают верить в чудеса и разными способами пытаются заглянуть в свое будущее. Гадать в Рождественскую ночь – это давняя языческая традиция, и разновидностей гадания существует множество. О гадании на тень свечи я уже рассказывала в своем видео. Вы можете его посмотреть на моем канале. Сегодня я расскажу вам о гадании кораблик. К этому ритуалу следует подготовиться заранее. Сначала нарежьте узенькие полоски бумаги и напишите на них свои желания. Важно уметь правильно формулировать свои желания, как уже свершившиеся. Возьмите широкую миску и наполните ее наполовину водой. Можно использовать любую подходящую посуду, например, большое блюдо или небольшой тазик, то есть стол, что у вас имеется дома. Затем нужно сделать сам кораблик. Для его изготовления возьмите половинку скорлупы грецкого ореха и установите на ней маленькую свечу, например, кусочек свечи для торта. Но можно, как это сделала я, использовать готовую маленькую легкую свечку-таблетку, которая будет держаться на воде и плавать. Это и будет ваш волшебный кораблик. Закрепите бумажки с желаниями на краях миски, распределив их по всему кругу таким образом, чтобы они свешивались над водой, но не касались ее. Кораблик должен свободно проплывать под ними. Теперь можно начинать гадание. В рождественскую ночь зажгите свечу и поставьте кораблик на воду в середину миски. Теперь ждите когда он поплывет и подожжет бумагу с желанием. Когда бумага загорится, быстро затушите ее в воде и прочитайте, что на ней написано. Так вы узнаете, какому вашему желанию суждено сбыться в скором времени. Отправьте в плавание ваш кораблик повторно. Возможно, что у вас будет еще какое-то желание. Я желаю всем счастливого Рождества и исполнения ваших желаний.